сегодня праздник? вас больше 5000. Ну, это же круто! Для меня это очень важно. Большое вам спасибо, что вы подписываетесь на мой канал, делитесь моими видео, пишите мне комментарии, вопросы, рассказывайте мне что-то о своих успехах, о том, что у вас что-то получается. Мне очень приятно с вами общаться. Продолжайте в том же духе, помогайте развивать мой канал. Я буду вам очень благодарна. Да я уже вам благодарна. Вас же так много. Это праздник. Очень приятно с вами общаться. Буду рада отвечать на новые вопросы, делиться Информации. Я недавно была на формуле рукоделия в Москве, она вот буквально вчера закончилась, и у меня много интересного материала. Ждите, скоро вы увидите, какая была у меня интересная и насыщенная поездка.